Если на фискальном регистраторе или на эквайрингом терминале закончилась или оборвалась кассовая лента, сотруднику кассы необходимо устранить проблему, заменив ленту. В случае, если покупателю не нужен кассовый чек, то кассиру необходимо отложить текущий чек, нажав кнопку «Отложить текущий чек». Затем, перед закрытием смены, необходимо позвонить в службу технической поддержки по внутреннему номеру 12666 с просьбой отключить эквайринговый терминал. После отключения терминала кассиру необходимо пробить отложенный чек. Если же покупателю нужен чек, то необходимо сразу позвонить в службу технической поддержки и после отключения терминала пробить отложенный чек.